ля альхандулилялямин вассалляаляширафи я и альм салин оля наби на мухаммад саллялаху алиля алихи васхабима отдар восьмой урок на этом уроке мы пройдем несколько тем Первое алишарату шарара туиля альмуарарафи биаль указание на определенное имя Через аль. Аль мы уже с вами проходили определенный артикль. Когда, например, когда мы говорим бейтун, какой-то неопределенный дом. А когда мы добавляем аль, то мы уже конкретизируем, определяем уже этот дом. Какой-то уже определенный конкретный дом. Аль бейту. И что там происходит, мы тоже это с вами проходили. так Потом мы пройдем с вами лиман. Лиман. Чей? Или кого? Для кого? Потом мы пройдем с вами Амама и Хольфа. Это уже называется Лорф. Лорф Амама во хальфа. Перед и позади. Перед и позади. Амама, Хольфа. Ну и еще вспомним с вами Хуруфуль Джарри. Хуруфуль Джарри. Уже несколько уроков мы их вспоминаем, постоянно мы их затрагиваем, и сегодня мы с вами еще поглубже зайдем на хуруфуль джар. Итак, бисмилля. али шарату иля аль муаррафи би аль. На прошлом уроке я вам рассказывал про то, что есть арафуль маариф, это имя Всевышнего Аллаха СубханаЛа таля. самый маарифа. Слово, которое в определенном состоянии. Их вообще шесть, но впереди них стоит имя Всевышнего Аллаха. Далее идут уже Дамайеры, местоимения, я, ты, он, она. Потом там идут Асмаули Шара. Потом слова, в которых Аль присутствует. Потом, когда присоединяется мудов, Мудов, и Ляй, книга, Например, Мухаммада. Мухаммад же он в определенном состоянии. И ты присоединяешь к нему слово книга. И книга уже становится определенной. Вот эти вот вещи маариф называются. И вот сегодня мы с вами затрагиваем опять про Аль. Будем разговаривать с вами про Аль. То есть указание на аль То есть вот эти слова называются муаров, То есть которые в определенном состоянии. Будем говорить про те, которые принимают Аль. То есть, через «аль» они стали определенными. Мы, значит, будем про них говорить. И пример. Смотрите. С левой стороны у нас картинка «бейтун». Да? «Бейтун», когда я говорю «какой-то неопределенный». А когда я говорю аль байту конкретно вот этот дом. Я имею в виду вот этот дом, который сейчас у нас на картинке. «Аль-бейтун». И когда я говорю Гада Аль-Байту, здесь этот дом что-то требуется еще дальше, продолжение требуется. Сейчас мы с вами заходим еще в такую тему, которая была на прошлом уроке. Именное предложение Джумля и Смия. Смотрим. Гада арроджулю Таджирун. Вот такое предложение. Перед нами. Конкретное предложение из трех слов состоит. Ага, да? Арраджулю. Таджерун. Значит, у нас сразу мы видим одно слово с Алифлямом. Ага. Конкретный мужчина. Таджерун. Бизнесмен. Таджерун. Бизнесмен. В неопределенном состоянии. Ага, понятно. То есть вы уже восьмой урок сейчас проходите. Вы сейчас уже учитесь разбирать предложения. Быть может, вы не знаете даже многих слов, но вы уже учитесь, вы уже учитесь разбирать предложения правильно по полочкам. Итак, смотрим. Ада, Арроджуле, Таджирун. Если предложение начинается с какого-то имени, не глагол, значит у нас именное предложение. Именное предложение перед нами. А именное предложение состоит из двух вещей. Там должно быть муптада и хабар. Но у нас-то тут три слова. У нас-то теперь три слова. И все имена, гада это исму и шаратин, а роджелю это имя тоже, исм, потому что у него признаком имени является аль или танвин. Таджерун тоже имя, потому что там танвин есть. Что же тогда из них, Муптада, что хабар, а что вообще третье слово означает? Теперь я говорю. Муптада это то, с чего начинается, так ведь? Значит, гада, мы уже говорим это, муптада. Все, муптада это все. Все, муптада. Это то, которое впереди стоит. Значит, гада, муптада, договорились. Это. Мы его переводим как это, да? Для близкого, для... Единственного, Исмульшаратин, Лельмуфрадель, Музаккари, Аляхкель. Так, смотрим. Ар-Роджулю, Вот это-то что за слово? Мужчина, конкретный мужчина. Значит, это конкретный мужчина, бизнесмен. Так, интересно. Здесь смотрите, здесь смотрите. Алифлям впереди стоит, так ведь? ар это означает, что это никогда не будет хабаром. Это никогда не будет Хабаром. Потому что у нас Хабар, он должен быть в неопределенном состоянии. Запомните это. И выпишите себе в тетрадку полезных правил от Амнура, которые вы получаете. Значит, Арджуль, он никогда не будет Махрифа. Никогда не будет Хабар никогда не будет Хабар это. Потому что, если бы было бы, если бы было Бидуни Аль, без Аль, то тогда бы это был бы Хабар. Тогда что же тогда это? Теперь, значит, у нас таджер появляется, что таджер Хабар. Таджир это Хабар. Значит, договорились. Муптада. Муптада. Ага, да, есть. Таджир он будет Хабар. Понятно, да? Тогда мы скажем, что не это мужчина, а мы скажем, этот мужчина бизнесмен. Вот правильный перевод будет. Этот мужчина бизнесмен. Все. А что же тогда роджуль -то означает? Ладно, Гада, понятно. А Роджуль тогда кто? Роджуль, запишите, это будет Бадаль. Бадаль, тот, кто проходит со мной э, Аджерумию. Кто проходит Аджирумию? Вы можете в марфуаты, мансубаты зайти. И там есть раздел «тавабя», «табя». То есть те, которые слова следуют за каким-то впереди словом и подражают ему. Если они, они говорят, если впереди меня стоит слово в определенном состоянии, я тоже буду в определенном состоянии. Если она морфо, я тоже морфо. Если она в единственном числе, я тоже в единственном. Они как состав от поезда. Они идут за ним полностью. Этот состав одинаковый, друг за другом они идут. И вот он говорит, ароджуль «Ар это бадаль. Это бадаль. Бадаль, то есть замена. замена. Я говорю, заменяю первое слово, которое впереди стоит. Такое же я. Полностью если разбирать первое слово, я тоже такой же буду. Гада, ароджуль. это бадаль. Это бадаль. Вот так будет более лучше разбор предложений. То есть, если мы будем разбирать уже, то мы скажем «Гадам уптада», «Арроджуль бадаль», «Таджерун хабар». И «бадаль» мы сказали «это минат тавабиа». «Минат тавабиа». Из, из той категории э, слов, которые находятся «тавабиа». «Тавабиа» – это те, которые следуют. Вот «табиины». Есть же слово такое табиаины, Те, которые следуют за сахабами. Вот «бадаль», я говорю, тоже из «тавабиа». Следую за тем словом, которое впереди меня. Значит, Таджирун у нас будет хабар. Муптада будет гада. Арроджуль бадаль. Таджирун хабар. Вот так вы учитесь разбирать уже предложения. Легкие, несложные предложения мы с вами разбираем. Дальше. Аль. Мы сказали. Арроджуль. Танвин ушел. Алифлям. Когда заходит. Уходит Танвин. Ароджулю. Ар все, это мы все поняли теперь. Здесь мы все разобрали. Так. Залик Табибун. Значит, уже Залик это для далекого. Тот мужчина – врач. Тот мужчина – врач. Далее. Гадаль байту Смотрите. Здесь Ли. Л, э, литаджери. Лям пришел. Лям с кясрой. Этот дом ли Ли это для. Или это принадлежность. Принадлежит кому? Принадлежит торговцу. Этот дом принадлежит торговцу. Понятно, да? Ли таджири Дальше. Залик аль байту ли Тот дом Врача. Тот дом врача. Тот дом врача. Гадар Роджелю от Таджиру. Смотрите, предложение. Неправильное предложение. Неправильное предложение. Неправильное предложение. Мы сказали, что у нас Хабар должен быть в неопределенном состоянии. То есть Алиф Ляма не должно быть там. Это означает, что Гадар Роджелю должно было быть Таджирун. Этот мужчина бизнесмен. А если ты скажешь, Гада то у тебя незаконченное предложение. Это будет описание человека. То есть в перевод смотрите, какой получится. Этот мужчина бизнесмен, а что он? Что дальше ждут люди? Скажите, Амунур, продолжай. Я скажу, красивый, успешный. Должен еще одного слова хабара нету. Вот, смотрите, как, как один Алиф и Илям меняет предложение. Как один Алиф Илям меняет предложение. Неправильно сказал, все, у тебя поменялся смысл. Роджулю Успешный. Или там банкрот. Или еще что-нибудь. Значит, здесь Алиф лям. Это ошибочный. В слове от таджир Алиф лям. Не должен быть. «Залика Роджелю Табибу» От «Табибун» Здесь неправильно. Несколько ошибок мы увидели. «Алифлям» зачем-то зашел. А если уж «Алифлям» зашел, почему «Танвин» не ушел? Ошибка на ошибке у нас. Так ведь? Нужно было просто сказать «Залика роджулю Табибун». Все. Тогда бы именное предложение джумля и смея все понятно, все ясно, все рады, все смеются. Но здесь, когда от бун, тут начинает уже голова кипеть. Почему? Кто-то начинает доказывать из учеников, ну вот ошибка есть. Здесь две ошибки. Вот две, вот здесь ошибка, вот именно тут ошибка то, что тут Танвин Дамма стоит. Ну хорошо, хорошо, ладно. Но ты же не полностью разобрал предложение. У тебя во многих вот так на экзаменах, многие вот так именно прокалываются. Видите, а это хитрость такая, очень хитрый такой. Здесь две ошибки, по сути. Две ошибки можно зацепиться за человека, до человека, и все. Алифлям зашел, все. Неправильно уже написали этот, Танвин уже неправильно здесь стоит. Потом вообще не должен был быть здесь алифлям лям Здесь Алиф-Лям не, алиф не должен стоять. Так ведь? Но если ты его вставил, то еще одна ошибка у тебя. У тебя не хватает хабара. И у тебя еще одна ошибка вылезает, что у тебя там Танвин почему-то стоит. В общем, здесь столько ошибок. Когда ты неправильно Алиф-Лям поставишь, все, у тебя катится все прям куда-то непонятно. Хорошо, теперь вы все это поняли. Теперь мы все это, мы все это поняли. Переходим на следующее слово. Там впереди ли таджири было у нас слово одно. «Ли И вот пройдем сегодня лиман. Чей или кому? Суаль. Это суаль. Суаль вопрос. Ман, мы сказали ман. Мы с вами проходили на прошлом уроках: ман. Кто? Это суаль, а не лякали, да? А кому, когда мы говорим лиман, кого? Получается, кого? Или чей? Лиман гадальбайт. Лиман гадальбайт. Чей? Или кого? Кого? Этот дом. Этот дом. Теперь вы понимаете уже, что гадальбайт. Уже они должны вместе идти. Лиман гадальбайт. Этот Дом. Кого этот дом? Или лиман для кого этот дом? Вот. Гадаль Байту ли таджери. Этот дом бизнесмена. Таджир это бизнесмен. Гадаль Байту ли таджири. Дальше. Лиман зали к Альбайту. Кого тот дом? Лиман зали к Альбайту. Кого тот дом? Залик альбайту. Лето биби, тот дом врача. Так, дальше. А мама во хольфа. Будем проходить. А мама перед хольфа позади. А сабуроту, а мама от туляби. доска классная, классная доска в классе, который висит, доска на которой пишет, пишет, пишет учитель. Асабура Ас называется, Асабура Ас женского рода. Видите, там арбута, потому что на конце. Асабура Ас ту, а мама от туляби. Д классная доска перед студентами. А мама это перед. Отсюда слово есть имам. Имам это тот, который впереди стоит, да? Впереди всего джамаата имам. А мама это впереди. А хольфа это позади. А значит, да, классная доска перед от туляби. Туляб – это студенты. Перед ту, тулябами, перед студентами. А мама от туляби. Дальше. Ас-сабурату хольфа альмударриси. Классная доска позади учителя. Позади учителя хольфа. Значит, «Амама» – это впереди, хальфа позади. Вот это нужно запомнить, вот эти слова. И еще запомните, что когда «Амама» и «Хольфа» приходят, после него, после них имена приходят, они будут Маджирур заканчиваться на «Кясру». Потому что это будет «Амама» – «Туляби» или «Хольфа» – «Мударис» – это будет «Мудов» – «Мудов» – «Илей». Понятно, да? Вот это запомните и запишите себе, что «Амама» – это будет «Мудов» От туляби, модофун и леги. Хальфа, аль-мударриси, модофун, модофун и леги. Айна саяратул и мами. Саяратул и мами. Где машина и мама? Саяратул и мами это модофун, модофун и леги. Саяратул, саяратул и мами. Заканчивается на касру и мами. Айна саяратул и мами. Я мама аль-мадрасати. Она перед школой. Я мама аль-мадрасати. Я мама аль Она перед школой. Машина, значит, я. Потому что саяра это же женский род. Значит, я, она. Мы не скажем гуа, он. Мы должны сказать я. Она перед школой Айна Джаляса Хамидун. Где сел Хамид? Где сел Хамид? Джаляса Хальфа Махмудин. Он сел Джаляса Хальфа Махмудин. Позади Махмуда. Хальфа Махмудин. Позади Махмуда. А мама. А туляби перед студентами. Смотрите как. Айна Джаляса Хамидун. Где сел Хамид? Джаляса это глагол. Это глагол. Джаляса Хальфа Махмудин. Он сел позади Махмуда перед студентами. Амама туляби. Гадальбайтули Таджири. Давайте еще раз повторим вот это. Гадальбайтули Таджири. Здесь, значит, у нас будет... Алям а ⁇ это принадлежность. Это из харфуль джар. Ли. Почему у нас ли таджири на кессу заканчивается? Потому что лям впереди зашло. Алям ⁇ это из мин минхуруфуль джар. Минхуруфуль джар. Алям харфу джаррин. Харфу джаррин. Ли табиби. Лил мударриси. Ли мухаммадин. Ли-ли-ли. Они всегда делают на то слово, которое приходит после них. После них они делают кассру, они ставят это слово в состоянии джар, и поэтому его и называют харфу джаррин, харфу джаррин, понятно, да? Литтаби неправильно будет прочитать литтабибу, литтабиба, лильмударриси, лильмударрису неправильно, лильмударриса неправильно, ли мухаммадин, ли мухаммадин. Значит, алям, алям это харфу джаррин. Алям это харфу джаррин. Гада роджулю таджирун, это мы уже понимаем, этот мужчина, бизнесмен, дали кальбайту табиби. тот дом врача. Значит, гада, это у нас муптада, а роджуль бадаль таджирун хабар. Далика Муптада. Альбету Бадаль, Литтаби Хабар. И у нас зорфульмакян обстоятельство, обстоятельства. Зорфульмакян это обстоятельства места. Обстоятельства места у нас будет перед и позади. Это обстоятельства. Ама и хальфа. мама и хальфа а это обстоятельства. Запомните. А мама вахальфа это обстоятельство места. Зорфу макян называется. Зорфу макян. по грамматике это будет зорфума. И еще у нас последняя тема это хуруфуль Мы уже затронули лям литтабиби, что они делают касру. Вот теперь давайте разбирать. Значит, мин, мин Туфиду аль-бидаята. Она подразумевает начало. Подразумевает собой начало, бедая. То есть я вышел из машины, я вышел из школы. Мин, мин, мин аль бейти, мин аль мадрасати, мин саяратин, мин асайарати. Дальше, иля. Что, что имеет в виду? Иля. Туфиду аннигая. Она подразумевает собой файда. Файда дает файду аннигая. Окончание. гая это окончание. Иля. Иляль бейти. То есть я иду к дому. Иляль мадрасати Иляль мазджиди. К мечети иду. Иля дуккяне. В магазин иду. Иля, иля, иля. Они тоже, то есть минва иля, они хруфульджар. Хруфульджар. Они делают на имя, которое приходит после них, кясру. И поэтому я говорю – илья ль Миналь мин байти илья мазджиди мадрасати илья махади дукани. Понятно, да? Дальше «фи» – «в». Это уже обстоятельство тоже. Зарф. Обстоятельства уже, место внутри. Фильм-мазджиди. А на фильм «Я в мечети». Мне кто-то звонит, я говорю, анафиль мазджди". Потом поговорим, анафиль мазджиди". Неправильно будет сказать она мазджиду, анафиль, анафиль Тут надо сказать анафиль мазджиди. Аля, туфиду, алистиаля. Истиаля – это возвышение. Возвышение, истиаля. От слова «аля». Субхана Робби Аль-Аля, мы говорим же. Субхана Робби Аль-Аля, Робби Аль-Аля, высочайший. Значит, Аля – это над, переводится как над. Над домом, над, на, на, на, над головой или на столе. На или над, понятно, да? Ну и сегодня, который мы взяли с вами, Алям. Алям туфиду Аль-мильк, она подразумевает собой мильк, владение, принадлежность, мильк. Значит, мы с вами сегодня прошли, сегодня прошли пять хуруфульджар, если они приходят, они, во-первых, приходят перед именем, да, то есть они являются признаками имен, они, если приходят, то они на имя делают касру, они на имя делают кясру. вот здесь иногда текст вы, вы видите, у меня уже некоторые слова без харакятов. Я пишу без харакятов, какие-то харакяты я не пишу, потому что мы с вами проходим грамматику параллельно. И уже эта грамматика, и потом еще слова повторяются, которые вы уже должны автоматически их уже запоминать, что муптада, бадаль, хабар, амама, хальфа. Вы уже должны понимать, про что мы говорим? Не нужно здесь на каждый, над каждой буквой ставить какой-то харакят, прописывать все. Вот из-за этого мы проходим с вами хуруфульджар, амама, вахальфа. Уже вы понимаете, какие харакяты должны быть в конце слова. Этим вот как раз и занимается анахву, Нахв, грамматика. Как раз мы проходим параллельно еще аль-аджрумию. Аль-аджрумию, это оттуда мы берем много-много-много примеров. Так, значит, «гада» – это у нас муптада, мы сказали. Далика тоже муптада. «Литтабиби» – это будет хабар. «Литтабиби» – хабар. То есть, муптада – гада. далика муптада, мы уже поняли это. «Литтабиби» – хабар. Это мы уже все поняли, да? «Аль-байту» у нас будет «бадаль». Субхана бихамдик. Ашхаду аль-ляха и – أستغفرك وأتوب إليك